Сегодня вот озвучит тот самый план, друзья, ради которого мы сегодня собрались вместе. Давайте поприветствуем огонючками сердечками главного интеллект тренера. Владимира. Благодарю дорогие друзья, благодарю дорогие гости. Для меня большая честь. Мне доверили. Наша всемирная ассоциация интеллект тренеров, наш клуб интеллект тренеров планетарный. Мне доверили озвучить, озвучить план по спасению. Человечество. Обратите внимание, ну, я обращаюсь к думающим людям, да, не к маргиналам, которых, ну, у которых на уме пиво, там и шашлык пожарить, там, да, а к думающим людям, коллеги. Обратите внимание, мы все видим, чувствуем, понимаем, человечество летит в пропасть самоуничтожения. Страшный войн, да, история человечества – это история убийств, разрушений, войн. Но еще более страшная сейчас беда – это экологическая катастрофа, которая приближается. А вот плана по спасению человечества нету. Тратятся миллиарды долларов, не миллион, миллиарды долларов на исследования, на какие-то программы. Я читал 750-страничные отчеты, ну 750 страниц отчет по экологической катастрофе. Ученые молодцы, низкий им поклон. Дальше что? Ну что дальше, ребят? Что мы дадим своим детям и внукам? Вот этот ад, который сегодня на Земле – это безумие? Это уничтожение экосистемы Земли, уничтожение друг друга? Что мы передаем? Какую эстафетную палочку нашим поколениям следующим? Но, к счастью, в мире есть интернет-тренеры Суперджам. К счастью, наши гиганты создали реальный план по спасению человечества – и поднять человечество на новый интеллектуальный, нравственный уровень. Итак, коллеги, я озвучиваю коллективный труд выдающихся людей, которые сегодня уже трудятся в 72 странах и говорят на 25 языках. Поехали, да, следующий слайд. Три причины, по которым человечество может себя уничтожить. Ну, которые самые такие, самые явно выраженная, да, это эпидемия вирус. Помните, такой был ученый Стивен Хокинг, который не двигался, астрофизик, ну, я очень любил этого человека, он ушел из жизни, а так вот он считал, что самая большая опасность для человечества – это вирус убийц. Сейчас сумасшедшие диктаторы пугают нас атомной войной. И третья причина уничтожения человечества – это экологическая катастрофа. Мы сейчас с вами... Подробно рассмотрим все три причины и, главное, я покажу вам, как уже сегодня интеллект-тренеры Суперджамп, этого элитного интеллектуального клуба, ассоциаций, спасают наши жизни, спасают нашу цивилизацию. Начнем с эпидемии. Да? Вот давайте рассмотрим опасность погибнуть нам всем от вируса убийцы. Итак, смотрите, коллеги. А мы с вами живем в мире микроорганизмов и вирусов. Нам кажется ошибочно, потому что мы их не видим, этих маленьких невидимых глазом обычных хозяев планеты, что мир принадлежит нам, деревья, птицы, слоны, собаки, котята, кошки и так далее. Нет, коллеги, мир принадлежит вирусам и бактериям. На Земле проживает 10 в 39 степени вирусов, вот 10 и 39 нулей напишите, и проживает 10 в 38 степени, на порядок меньше бактерий. По оценкам ученых, где-то 100 миллионов вирусов, видов вирусов. Да? Из них ученые расшифровали ДНК только у 6,5 тысяч. Итак, мир принадлежит микроорганизмам. И если мы взвесим массу всех вирусов и бактерий на Земле да, и все остальное живое, ну, леса, рыбы, там, насекомые, животные, птицы, люди, то масса вирусов и микроорганизмов будет 95%, и только 5% процентов все остальное. Конечно, смотрите, мы живем в таком невидимом для глаз да, океане, состоящем из вирусов и бактерий. Вот как рыбу, Представляете, вот она плавает, в не рыбы, да, вокруг нее вода. Вот точно так же вокруг нас вирусы и микробы и патогены. То есть это ребята на самом деле планеты им принадлежит. И когда был ковид, люди смешно вытирали спиртом руки, спасались. Но вы не можете освободиться. Я не знаю, сколько спирта надо, да, чтобы убить всех бактерий. Но самое поразительное нет. Самое поразительное то, что в каждом из нас, ребята, живет более 10 тысяч видов микроорганизмов. Да? В каждом из нас, то есть наше тело, на что похоже? Это такая экосистема, как лес. Вот вы когда заходите в лес, это же экосистема деревья, да, микробы, птицы, там всякие грибы, водоросли и так далее. Вот мы с вами, наши тела, человеческие, это такой же лес для микроорганизмов, более 10 тысяч видов. И вдумайтесь, ну только в кишечнике у нас живет более 500 видов микроорганизмов, масса ну, от килограмма до трех, и мы без них жить не можем. То есть оказывается, что мы живем не только окруженные вирусами и микроорганизмами, но и сами являемся носителями огромной микрофлоры. Да? И без нее мы жить не можем. То есть, это микрофлоры, это и одна, один из уровней иммунной системы и, конечно, пищеварения. И поэтому, смотрите, коллеги, мы с вами знаем массовые эпидемии, которые описаны европейскими историками очень хорошо. Холера, чума, эпидемии сибирской язвы и так далее. Так вот, мы с вами знаем, что эти эпидемии убивали только 50% населения, ну максимум а другая половина оставалась при этом живыми, здоровыми, и у них еще иммунная система укреплялась. Если уж в средние века, когда люди жили в полной антисанитарии, не было развития науки, медицины, выживало до 50% населения планеты, атакованных какой-нибудь холерой, чумой, то уж сегодня то уж 50% по-любому останется в живых. Итак, смотрите. Следующая угроза – атомная ядерная война. Давайте рассмотрим ее вероятность. Ну, совершенно очевидно, что самый главный фактор сдерживания атомной войны – это возможность вот этим сумасшедшим диктаторам да, погибнуть. То есть они себе построили бункеры, ну, да, как говорят сейчас специалисты, 200 метров, 300 глубины и думают, мы сейчас вот будем воевать, поиграемся да, в войнушку. Но, к счастью, уже есть технологии, бомбы, которые пробивают землю, эти бункеры разрушают на глубине до двух километров. Поэтому самая главная защита от атомной катастрофы – это смерть этих идиотов, которые, ну, диктаторы, сумасшедшие идет. Это самая главная защита. Но даже, допустим, не усмотрели, какой все-таки сумасшедший очередной Гитлер нажал кнопку. Вот смотрите, перед нами японец. Ямагути, который пережил, удивительно, да, и Хиросиму, и Нагасати. То есть два ядерных удара. Видите, дедушка пожилой. То есть, по сути говоря, что происходит? Если какой-то все-таки сумасшедший нажмет кнопку, эта вероятность очень маленькая, практически равна нулю. Все равно процентов 10 населения планеты останется. Да? Что такое 10% сегодня? Это 750 миллионов людей. И это понятно, да, что неприятно, но к полному уничтожению человечества это не приведет. А вот экологическая катастрофа, ребята, это стопроцентное уничтожение всего живого на Земле. И мы сегодня сейчас рассмотрим научные факты, мы рассмотрим почему мы безумцы приближаемся к экологической катастрофе, как пропасть, завязанными глазами, как идиоты. И когда... Земля нагреется еще на пару градусов, да, это будет катастрофа полная, ребята, всем керды. Ну, кто-то в бункере просидит какой-нибудь там олигарх немножко, но это не жизнь. Итак, смотрите, делаем вывод. Экологическая катастрофа – это самая страшная опасность для цивилизации, для всего человечества. Погибнут все, ребята, и это совершенно очевидно. Теперь, Коля, это самая главная опасность – а наша задача – спасти нашу цивилизацию, человечество, самоуничтожение, давайте внимательно рассмотрим, почему и как мы приблизились к пропасти, самоуничтожению. Фактов, факторов, научных фактов очень много. Я говорю, есть труды, которые 750 страниц фактов, почему мы идем к пропасти. Я беру несколько, просто, но ну, это уже даже нескольких факторов достаточно, чтобы понять. Итак, смотрите, в мире ну, деревья – это легкие планеты Земли. Это легкие нашей планеты. Так вот, смотрите, ученые почитали, каждую минуту уничтожается 27 футбольных полей деревьев. Вдумайтесь, вот вы видели футбольное поле? Каждую минуту уничтожается 27 футбольных полей. Когда я закончу презентацию плана по спасению человечества, созданного... Команда интеллект-тренера Суперджам будет уничтожена 1620 футбольных полей. К несчастью, половина деревьев уже уничтожены. То есть до вот этого взрыва промышленных революций, до вот этого нашего безумия на Земле жили 6 триллионов деревьев. Половина уже убили. Вот на картинке видно, как легкие, да? Красиво нарисовано дерево легкие. Так вот, одного легкого нет уже. И второй легкое каждый день уничтожается. Как вы думаете, человек, который живет с одним легким, а второе легкое каждый день отрезается? Долго проживет? Нет. Вот и мы с вами стоим на грани опасности, потому что безумие. Но это еще не все. Смотрите, помимо того, что сокращаются легкие да, экосистемы Земли, Количество потребления кислорода а растет в геометрической прогрессии. До вот, промышленных революций да, вся земля, все живое на земле, за миллионы лет потребили, скушали один примерно триллион кислорода. Внимание! Миллионы лет один триллион кислорода. тон. А только за последние сто лет Уничтожено, ребята, ну, потребили. да? Это же когда мы с вами включаем кондиционер, когда работает свет, когда работает металлургия. Вот вы берете вилку-ложку, а ее чтобы сделать нужно, да, чтобы домный, ну, там, сталитейный завод работал. Так вот смотрите, ребята, с одной стороны сокращаются, уже одно легкое отрезали, другое легкое сокращается, а количество потребления кислорода и выбросов co 2 увеличивается в геометрической прогрессии. Это действительно страшно. Вот снимки с космоса, да, в 1955 году с левой стороны и в 2015 году. Обратите внимание, это факт. Видите, как Земля разогревается. Но самые страшные факты заключаются в том, что разогрев нашей планеты ускоряется с каждым годом. всего лишь за последние 10 лет количество мест на Земле, где температура скаканула выше 50 градусов по Цельсию, по Цельсию и количество раз когда температура поднялась выше 50 градусов, увеличилась в два раза. Внимание! 10 последних лет, не столетий, не тысячелетий. Да, количество всплесков температуры плюс 50 по Цельсию. И количество мест в два раза на 100%. На самом деле, и не понимают, но это страшно. Почему? Наша цивилизация, ребята, это цивилизация-супермаркет. Я хорошо помню пандемию. Так получилось, что я оказался в Панаме в этот момент. И объявили пандемию. Объявили локдаун, все закрыли. Логистика была нарушена. Я помню хорошо, я приезжаю в супермаркет, выезжать в Панаме можно было мужчинам два раза в неделю, по часу только в продуктовые магазины, а женщинам три раза. Я хорошо помню свои ощущения. Вот приезжаешь в супермаркет, а там продуктов все меньше, меньше, и меньше. Ты понимаешь, что мы цивилизация супермаркет. Где житель Нью-Йорка, Лондона, Мехико, Парижа, Барселоны, Варшавы купит продукты? Где, ребята? А как только температура чуть-чуть еще поднимется, урожаи сгорели, и все, голод. А температура же дальше поднимается, уже все выгорает, уже пустыня. Вот почему мы стоим на краю страшной смерти. Как теперь остановить это безумие? Да, вот вдумайтесь, да? В чем причина? Вот почему мы орубим сук, на котором сидим? И не только мы с вами, а у кого-то детки уже, а у кого-то внучата. Почему? В чем причина? Вот главное – найти причину болезни, причину самоуничтожения. И интеллект-тренеры не очень точно, хорошо понимают и нашли. В этом нам помог великий Сократ. Мы шутку интеллект-тренера называем его первый интеллект тренер в истории. Вот его... Рецепт. Вот его точное понимание проблемы войн, экологической катастрофы и всех других остальных проблем. Как говорил Великий Сократ, в мире есть только одно зло – это невежество. И только одно благо – это знание. Что такое невежество? Нужно точно понимать, дать ему определение. Интеракторинеры супережам дали определение невежества. Невежество – это интеллектуальная неразвитость человека. Когда ребеночек растет, ну, у кого-то свои дети если у кого-то видели племянники, какие дети знакомых. Пока ребенок интеллектуально не развился, не развился до определенного уровня, да, что делать взрослые? Прячут от него, закрывают розетки с электричеством. Вы можете маленькому ребенку сто раз сказать, не пальчики в розетку, но его интеллектуальная неразвитость не позволяет понять опасность. Вот точно так же на земле сегодня интеллектуальная неразвитость большинства людей, не всех, да, так называемое невежество, не позволяет взрослым людям понять. Но ну не надо, блин, друг друга убивать. Не надо друг друга убивать, не надо разрушать города. Зачем? Но интеллектуальная неразвитость, невежество, это и есть главная причина всех наших битв. Вот дизайнер наш Роман Шибуранов изобразил невежество в виде такого монстра. Смотрите, причина войн ⁇ невежество, слабая интеллектуальная развитость людей. Мы сейчас разберем подробно. Приближение к катастрофы ⁇ слабая интеллектуальная развитость, невежество. Кризис, алкоголизм, наркомания, насилие, злость, ненависть. Это все порождение невежества. Вот в чем причина. Почему мы уничтожаем свою цивилизацию, и рубим суп, на котором сидим? А у невежества есть много, ребята, самых разных э, э, определений, самых разных культурах, языках Востока, запад, это разные цивилизации. Но мы выделим три. Первое, самое главное. Невежество – это интеллектуальная неразвитость человека. Вот как ребеночек, который пальчики в розетке вставляет. Если мы говорим о обществе, то мы говорим интеллектуальная неразвитость большинства людей, правда же? То есть но академики, умные, есть в конце концов, мы интеллект-тренеры. Невежество это отсутствие у человека логики, здравого смысла. Невежество это непонимание, что есть причина, а что есть следствие. Но мы с вами возьмем самое точное определение. Невежество это интеллектуальная неразвитость человека. Здесь хочу сразу предупредить, внимание, большинство людей заблуждаются по поводу интеллекта, научных открытий. О чем идет речь? Смотрите. С левой стороны я изобразил Илона Маска, гений инженер, Стив Джобса, гений инженер, Эльштейна, гений физики, ну, как символ, да? Там, понятно, что один из гений-создателей квантовой физики. Наравне с Эльсбором, Резерфордом и, конечно, Максом Планком. Вот смотрите, ребята, люди часто путают научное знание, технологическое развитие со здравым смыслом и мудростью. Когда мир, в мире развивается только технологии, физика, химия, что происходит? Сразу же в силу интеллектуальной неразвитости эти технологии прежде всего прежде превращаются во что? Точно в оружие. Атомное оружие, бактериологическое оружие, правда же, химическое оружие и так далее. И внимание, на развитие технологий, сегодня науки, технологий тратятся триллионы долларов. А вот на развитие взрослого человека сколько сегодня тратят государство, ребят? Ноль. Понятно, что самые главные люди на Земле – педагоги. Я изобразил Монписори, мой любимый Макаренко, Антон Севенш, ну и Сократ. Так вот, смотрите. Пока человечество не поймет, что нужно сейчас сегодня срочно развивать интеллект, здравый смысл, мудрость, нам всем конец. То есть с технологиями у нас все хорошо. Ну и, кстати, развивает очень мало людей, Там несколько может, тысяч Илонов Масков на весь мир, ученых. С технологиями проблем нет. Развивается искусственный интеллект, квантовый компьютер и так далее. А вот здравый смысл потери, да? Интеллектуальная неразвитость растет с каждым годом всего человечества, несмотря на развитие технологий. И что дальше, дорогие коллеги? То есть это нужно четко понимать. Итак, смотрите. История человечества – это история войн. Вот история, сейчас думайте, да? История человечества – это история войн. Почему люди на протяжении тысячи лет убивают друг друга, уничтожают города? Почему? Это все слабое интеллектуальное развитие. Я приведу три примера. Часть ну, истории наш пример. Вот смотрите: город Дрезден. Люди строят, с левой стороны мы видим до Второй мировой войны потрясающий собор. Тратится огромное количество сил, денег, гения человечества, правда? Ну, это как символ городов, университетов, заводов. А потом разрушают, убивают друг друга, взрывают, а потом снова отстраивают. Вот он три фотографии, которые очень точно показывают интеллектуальное слабоумие, неразвитость большинства. Вот она причина. А еще один факт, я просто когда вспоминаю 100 войну, всегда у меня просто какой-то, знаете, шок. В историю Европы и мира вошла 100-летняя война. На самом деле она продолжалась, продолжалась 116 лет. 116 лет воевали королевство Англии и королевство Франции. 116 лет убивали друг друга, разрушали, насиловали, уничтожали. А потом подписали мир. А сейчас это вообще единая Европа. Единая валюта. Хоть, да? Вопрос какой? А нельзя было сразу мир подписать? Почему? Да? Почему 116 лет убийства, насилия, разрушений, страданий, слез не сделали людей умнее? Интеллектуальная неразвитость большинства. Только так, ребята, поверьте мне. Войны начинают, им кажется, а, диктаторы, гитлеры там начинают войны. Нет, убивают простые люди друг друга. А если бы люди были интеллектуально развиты, они бы любому диктатору, любому сумасшедшему там, полководцу сказали бы, да? Слушай, иди нафиг. Как сказал Александр Лебедь, генерал, который я лично знал, дайте, говорит, мне мобилизовать в армию детей элиты, и через два дня война кончится. да? как точно сказал. Итак, смотрите, третий пример а, просто интеллектуальной неразвитости большинства людей. Итак, страшная Первая мировая война Описано очень точно. Убито более 20 миллионов человек с 1914 по 1918 год. Скажите, коллеги, скажите мне, дорогие гости, вот да, люди, которые ходят без рук, без ног, без глаза, написаны э, всевозможные романы, да, как «На фронте без перемен», там ремарка и так далее. Эти же люди, пройдя через ад Первой мировой войны, начинают Вторую мировую войну, еще более кровавую. То есть, вот смотрите, убито 20 миллионов человек, разрушено, сколько там ресурсов, никто не поумнел. Никто не прозрел и сказал, ребят, что мы делаем? Да, королям нравится, диктаторам нравится играться в войны. Они сидят в дворцах, кайфуют, ну, как жили, так и живут. А мы убиваем друг друга, калечим, разрушаем город. Зачем, блин? В чем причина? Вы уже теперь сами понимаете... Это слабая интеллектуальная, ну, неразвитость, интеллектуальная неразвитость большинства людей. Начинается еще более страшная Вторая мировая война. Убиты 100 миллионов человек, разрушены города, страны, университеты, заводы. Вот экономисты почитали, если весь все ресурсы, которые были уничтожены во время Второй мировой войны, превратить в квартиры и дома, все люди на земле бы уже получили просто квартиру и дом, Представляете, какие разрушения? Кто-то после Второй мировой войны поумнел? Мы думали, что да, но мы ошибались. Дальше идем, коллеги. А еще самое страшное, что войны, ненависть, борьба за власть, за территории происходит где? На «Титанике». Наша цивилизация – это «Титаник», корабль, который тонет. И вот смотришь, когда на это все безумие, да? Возникает вопрос, зачем вам территории, каюты, на «Титанике». Зачем вам власть, кают каюты, земли, деньги на том свете? Война – это высшее проявление интеллектуальной неразвитости. Мы это видим сегодня. У людей, которые хотя бы есть две извилины в шоке. Итак, внимание. Теперь переходим, как мы спасем человечество и подарим нашим детям и внукам мир, другую цивилизацию. Поднимем человечество на новый интеллектуальный, нравственный уровень развития. Возникает вопрос: а кто спасет наш мир? Кто становит экологическую катастрофу? Кто становит войны? Ребята? Кто? Может быть, политики? Может быть, военные. Может быть, учителя, врачи, бизнесмены, блогеры? Кто становит конкретный вопрос? И вот мы на слайде видим внизу левый рисунок, пожарные. Пожарные профессионально спасают дома и города от пожара. Правда же? Они обучаются. У них есть методология, у них есть приемы. Они знают, как остановить пожар. Вот я не пожарный, я сейчас брось, скажи, потуши пожар. Я не знаю, как. Врачи делают операции на сердце. У них есть инструменты, методология, знания, опыт и навыки. А вот у интеллект-тренеров, у ребят, у которых написано на майке «Интеллект-тренер» «Суперджам», есть инструменты, методы, приемы и реальные результаты, как остановить самоуничтожение человечества. Правда жизни заключается в том, коллеги, что сегодня нужно понять, да, слепые ведут слепых в пропасть. И самая большая пропасть – это даже не война, которая, просто от которой с ума сходишь. А это экологическая катастрофа, которая надвигается с огромной скоростью. Итак, внимание. Совершенно очевидно, чтобы остановить войны, а главное уничтожение экосистемы Земли и спасти человечество от самоуничтожения, необходимо как можно быстрее создать 100 миллионов интеллект-тренеров, 100 миллионов просветителей, 100 миллионов людей, которые знают, как тренировать интеллект, развивать это, делать блестяще. Вот оно. Единственный путь спасения человечества. Идем подробно разбираем, почему, как, зачем, для чего, ребят. Внимание, смотрите. Понятно, что сегодня новости пестрят только про войну, про убийство, про насилие, про разрушение, про безумие. Правда? Что такое безумие? Интеллектуальная неразвитость. Что такое невежество? Интеллектуальная неразвитость? Сегодня вот эти новости, которые буквально заполняют этой кровью, разрушенные дома... Боль, страдания, убитые дети, они как бы закрывают от нас приближающуюся самую страшную опасность. Это экологическая катастрофа. Сегодня, ребятка, ребята, друзья, шутки кончились. Осталось 5-6 лет. И всем конец. И диктаторам, блин, и солдатам, и блогерам, и банкирам, и врачам, и пожарникам всем конец. Опасность очень велика. Почему же люди ее не видят? Я недавно почитал новость в BBC. Сегодня аномальная жара во Франции, на Лазурном берегу и в Испании. Да, люди купаются, наслаждаются теплотой, говорят, слава богу, как хорошо. А ученые в шоке. Недавний доклад специалистов по катастрофе приближающейся к катастрофе. Вон, как пишут журналисты, люди, ученые, просто со слезами на глазах. Со слезами на глазах говорили, ребята, мы проиграли битву за полтора градуса повышения температуры. Почему мы с вами, обычные люди, не видим этого, не понимаем? Очень просто. Мы с вами чувствуем погоду здесь и сейчас. Мы с вами крайне субъективны. Да? Вот смотрите, человеку, который которого сегодня похолодание, погода же наверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Он, когда читает новости про потепление, про глобальное потепление, про приближение катастроф, что он скажет? Ребята, да это страшилки, вы что с ума сошли? Мне холодно так, что я замерзаю, потому что мы субъективны. Мы видим э, погоду, температуру на одном коротком участке. Внимание, вспоминаем предыдущий слайд. Это факт, ребята, научный. За 10 лет количество пиков температуры на Земле, превышающих 50 градусов по Цельсию, и количество мест увеличились в два раза 10 лет. На 100%. Вот это страшно, ребята. Но мы это не чувствуем с вами. Мы подошли уже к краю пропасти. У нас есть год-два собрать 100 миллионов думающих людей, да, развить этими силами, интеллектуальными тренерами, развить там миллиард думающих людей. И только тогда мы остановим самоуничтожение цивилизации, Человечество. Ну это громко, человечество, цивилизации. Деток наших спасем, внучат наших спасем. Ребята, идем дальше. Еще несколько слов о, почему мы приближаемся к экологической катастрофе. Так внимание, это цифры, факты, ребята, гуглите, проверяйте. 2000 лет назад на Земле жило всего лишь 200 миллионов человек. Сегодня 7,7 миллиарда. Умножаем, Да. Делим, вернее, 7,7 миллиардов на 200. Во сколько раз население Земли увеличилось? 38 раз. Не страшно, не так много. Но количество потребления энергии на человека возросло за 2000, раз, за 2000 лет больше, чем в 10 тысяч раз. Автомобили, Смотрите, сколько энергии потребляют. Кондиционеры, отопление, освещение, фабрики, заводы. То есть мы потребляем энергии на человека, ну, в среднем, понятно, бедные, богатые страны, все это понятно, в среднем, в 10 тысяч раз больше. Умножаем количество людей, которое в 38 раз превысило, стало больше в 38 раз, на 10 тысяч, да, раз потребление энергии получаем. Сегодня мы, человеки, потребляем с вами энергии, ресурсов в 380 тысяч раз больше, чем 2000 назад. 370, да, 380 раз, раз тысяч раз, ребят. Идем дальше. Первая промышленная революция. Создание правовой машины. Когда инженеры придумали паровую машину, двигатель, то одна паровая машина установка это равнялась 40 лошадей, да, по эксплуатации. Начинается добыча угля. Переходится от ручного труда. Ну, в одной мастерской, может быть, видели какие-нибудь видео. Человек сам шил ботинки. И здесь запускается производство массовое, да? Первая промышленная революция, вторая промышленная революция. Изобретается двигатель внутреннего сгорания. Сегодня более двух миллиардов автомобилей потребляют кислород, выбрасывают СО2. И плюс еще кучу грязи, электричество, телефон, телеграф, самолет. Новая металлургия – это вторая промышленная революция. Да, казалось бы, здорово, все, вперед идем, все правильно. Третья промышленная революция – это цифровые технологии, интернет, телевидение, компьютеры, спутники, гаджеты, освоение космоса. Дальше идем, четвертая промышленная революция, в которой мы находимся сейчас – это роботы, нанотехнологии, искусственный интеллект, квантовые компьютеры. Это совершенно другая цивилизация. И при этом с каждой новой промышленной революцией, несмотря на экономические кризисы, растет потребление энергоресурсов. С космической скоростью, с бешеной скоростью растет. Земля, помните, одно легкое уже выпилили, и второе выпиливаем. Земля уже не справляется. Эта система умирает на глазах, и мы это видим. И несмотря на это, потребление ресурсов в выбросе 2 только растут с каждым годом, ребят. Но безумц, слабое интеллектуальное развитие большинства. Очевидно, что уже пятой промышленной революции мы не переживем. Но не выдержит уже всю экосистему Земли пятую промышленную революцию. Поэтому смотрите, коллеги, сегодня есть огромная проблема. На развитие технологий, науки тратятся в год триллионы долларов. А на развитие интеллекта, Здравого смысла взрослых людей – ноль. Кто развивает сегодня? Интеллект-тренеры. Нам не помогает он, нам не помогают корпорации, нам не помогают какие-то организации. Мы сами энтузиасты, объединившись в ассоциацию, в клуб интеллект -тренеров, сами финансируем развитие. А больше нет. Но если мы этого не будем делать, то через 5-6 лет мы все подохнем, все умрем. И ответственность лежит на нас, потому что мы понимаем, как остановить уничтожение экосистемы Земли. Итак, слабое интеллектуальное развитие, невежество подарило, породило, подарило, говорю, да? Ну, подарило, породило в умах людей самую разрушительную идею. Ей эта идея примерно 100 лет. Купи больше товаров, накопи больше денег. Еще раз, сегодня средняя температура по больнице да, по человечеству. Все разные, разные культуры, разные люди. Я не обобщаю, ребята, да, я вижу разных людей. Но есть средняя, да, кто-то же покупает с утра до ночи эти вещи, выбрасывает их на свалку. Так вот, самая разрушительная идея сегодня это купи больше товаров, накопи больше денег, и ты будешь счастлив. И для поддержания этой а разрушительной идеи, внимание, тратится, знаете сколько? Более 500 миллиардов долларов на рекламу. Угу. Много это или мало? Полтриллиона. А вот смотрите, чтобы всем деткам на земле дать бесплатное начальное образование, всем детям на земле, в год нужно всего лишь 23,5 миллиарда долларов. 500 миллиардов на промывку мозгов. Купи, купи. Ах, у тебя слабый бренд. Ах, у тебя плохая машина. Ах, у тебя старая одежда, ты чмошник, неудачник. А вот те, которые в спорте, там богатые, вот туда стремись. Это самая глупая, самая разрушительная идея. И на поддержание этой идеи 500 миллиардов долларов. А чтобы детям всего мира дать бесплатное начальное образование, 23,5 миллиарда долларов, ребят. Идем дальше, конечно. А мы не можем остановить заводы. Вот это, ну, когда я вижу вот этих активистов, которые закрыть фабрики! Закрыть нахрен все фабрики! Ребята, а что будут делать эти сотни миллионов людей? Ну, закрыли завтра фабрики. Они же с ружьями, с топорами выйдут на улицу, кирды в цивилизации. То есть нужно заместить, заменить да, идею «купи больше товаров» на идею «развивай свою личность». Каждый день развивай свою личность, интеллект, душу развивай, тело развивай, и ты получишь счастье и радость от развития Это доказано наукой. То есть нужно быстрое замещение идеи, разрушительной, искусственной, «купи больше товаров». Пускай у тебя будет больше машин, чем у соседа. Пускай у тебя будет машина больше и вещи дороже. На, развивайся. Развивайся каждый день. Развивай свою душу, интеллект, тело. Личность развивает. А когда человек начинает развивать, ребята, там энергии появляется огромное количество. Себе попробуйте. Итак, интеллект-тренеры, суперджамп уже создали пятую интеллектуальную революцию. Пятую промышленную человечество не переживет. Даже, ну, это очевидно совершенно. Так значит, нужна интеллектуальная революция. И вот команда клуб интеллект-тренеров Всемирный и интеллект-тренеров Суперджам, да, ассоциация Всемирная, уже разработала и развивается с космической скоростью пятой интеллектуальной революции. Я бы сказал, там, где интеллект, там и нравственность, ребят. Умный человек не может творить зло. Потому что, когда он творит зло, и даже думает о оно разрушает его, как метафизический я. Поэтому я поздравляю человечество, да, и нас, прежде всего, и директ-тренеров, создана новая экономика, новая индустрия, укрепление ментального здоровья человека и развитие интеллекта взрослых людей. Мы оцениваем эту индустрию минимум 10 триллионов долларов, которые заработают люди, простые интеллект-тренеры. Второе, да, по всему миру создаются онлайн Рабочие места. Ребята, я как профессионал, как интеллект-тренер скажу вам, круче профессии, круче бизнеса, чем интеллект-тренер Суперджам нету в мире. Потому что вы не только получаете большие доходы, но и благодарность людей. Испытайте на себе, скажите себе спасибо, что попробовали. Ну и конечно, да, интеллект-тренеры в интеллект-клубах развивают другую идею. Идею «Не купи больше товаров». Отрави а больше выруби лесов, да? зависть, желчь, ненависть. У кого больше сегодня денег, машин, квартир и так далее. А развивай свою личность каждый день интеллектуально, нравственно, духовно, эмоционально. Вот это, ребята, счастье. Пятое интеллектуальное Революция наступила, и вы главные ее творцы. Друзья, ну естественно, все новое в мире воспринимается как? Как в новой мире воспринимается? Да, конечно же, с опаской, с ненавистью, никогда ни одно научное открытие не воспринимается. Ура! Ну, пример, два примера классических приведу. Когда гений Исаак Ньютон, создатель классической физики, создал свои три закона, за которые сегодня, если человек не знает, то в каком-нибудь классе в школе двойку получит. Вопрос ко всей аудитории. Сколько научному сообществу потребовалось лет, чтобы принять три закона классической физики? 70 лет. 70 лет научное сообщество мира считало Исаака Ньютона шарлатаном, и его классическая физика не работает. А квантовая физика 20 лет, 16 лет. То же самое. Итак, коллеги, сегодня, когда мы говорим интеллект тренер. Что мы развиваем интеллект, что мы укрепляем ментальное здоровье, что мы сражаемся за спасение будущего человечества, экосистемы Земли? Нас, естественно, большинство считают сумасшедшие белые вороны, идиоты, жулики, шарлатаны. Классика! А вот теперь очень важный исторический пример. Как вы думаете, коллеги, гости дорогие, врачи перед операцией хирургической? Всегда были руки? Или нет? Конечно, не всегда. 150 лет назад больница, госпиталь выглядели следующим образом. Грязные руки врачей, страшная антисанитария вонь, винты грязные, никакой о гигиене и о мытье рук люди не слышали. Не слышали просто, да? И, конечно, как следствие этой страшной, вонючей антисанитарии, Продолжительность жизни тогда была какая в Европе? Ну вот мы видим на э, слайде 35-37 лет. Сегодня в 82. В США 32-33, сегодня 76 лет. Да? Люди не мыли руки, врачи не мыли, не то что простые люди перед обедом. И вот нашелся один гений, Земельвейс. Филипп Земл Вейс. он молил, он работал в клинике, в роддоме, в элитные клиники города Вены. Он умолял врачей, ребята, вот когда вы идете, режете трупы со студентами, после этого идете принимать роды, помойте руки. Но ну, помойте, он увидел закономерность. Я напоминаю, в то время каждая, каждый третий ребенок умирал при родах, и каждая пятая родженница умирала при родах. Женщины в то время, когда шли рожать, принимали причастие, потому что вероятность, Высокая была погибнуть. Как вы думаете, восприняли просьбу Зима Вейса мыть руки? Ну, просьба о гигиене. Правильно, его посчитали сумасшедшим. Его посадили в психушку и там забили нас. Сегодня ему много памятников поставили. Да, но это памятник как раз-таки нашему невежеству памятник. Сегодня интеллект-тренинг и суперджам призывает людей к элементарной, интеллектуальной и ментальной гигиене. Спасение себя, экосистемы Земли. Реакция большинства какая? Жулики, дураки, секты, все так, как вот было 150 лет назад. Но интеллект-тренеры не обижаются: во-первых, нас не сжигают, на гастрах, не бросают в психушку. А во-вторых, мы понимаем природу человека. Но у меня есть хорошие новости, дорогие друзья, дорогие гости. Сла... Невежество или слабое интеллектуальное развитие взрослых людей это не заболевание. Это просто. Интеллектуальная неразвитость. Когда человек телом не развит физически, что он делает? Правильно, он идет в фитнес-зал, он нанимает фитнес-тренера и прокачивает свои мышцы. А когда человек интеллектуально не развит, когда ему не хватает энергии, ментального здоровья, от него зависит физическое здоровье, куда он идет? Точно! В онлайн-клуб Суперджам, и он уже нанимает интеллект-треанера Суперджам. Поэтому мы очень быстро растем и развиваемся. Для спасения человечества сегодня нужно создать 100 миллионов новых интеллект-тренеров Суперджам. И мы их создадим. Выбора нет, ребята. А на нашей стороне есть в кавычках слово, конечно, секретное оружие. У нас есть запатентованная методика Суперджам, которая состоит всего из восьми упражнений. Мы, интеллект-тренеры Суперджам, их по-доброму называем 8 интеллектуальных жемчужин. А принципиально, ребята, это революция. Вот как руки мыть физическом мире революции. так и наши 8 простых, мегаэффективных упражнений – это ментальная гигиена, это революция в области сознания людей, это спасение человечества. И, к счастью, в 72 странах уже интеллект-тренеры развивают новых интеллект-тренеров и спасают людей. Мы говорим уже на 25 языках. И в чем сила суперджампа? Я покажу вам на двух слайдах, даже на трех. Смотрите, ребят. Главная идея – мы же, интеллект-тренеры, не боремся ни с кем, ни с чем. Мы побеждаем. Ментальное страдание людей, отсутствие энергии. Чем? Развитие. В чем принципиальная разница? Вот вверху наш подход к развитию человека. Человек приходит в интеллект-клуб, но, во-первых, интеллект-тренер с ним, вот если на месяц человек покупает абонемент, а это, в принципе, на 400 минимум процентов. То есть посещать интеллект-клуб супер «Суперджамп», это в 4-5 в раз дешевле, чем психолог. Да, человек платит абонемент за месяц. Внимание, интеллект-тренер всегда, вот когда я преподаю, если мне ученик звонит ночью, очередной днем, я всегда отвечу. То есть мы вкладываем учеников за месяц 720 часов. Внизу мы видим, да, ну сколько психолог консультации проводит с клиентом? Ну, давайте так там 2 часа в неделю. Ну, 4 пускай. Но потом, когда консульт, да, клиент выходит от психолога, от коуча, с тренинга, что с ним происходит? Он же попадает снова в негативную среду, как в болото, вот эта грязь, да, ментальное болото. И вот так и получается. Посещение психолога – вспышка энергии. Вот внизу мы видим график – лампочка загорается, бабочки да, летят и так далее. А потом человек выходит и возвращается опять в то болото, ментальное, интеллектуальное болото, в котором он живет. Естественно, энергия погасает. Гаснет энергия. Потом снова посещение психолога, коуча, тренинга. Что происходит? Вот такая да? темнота, свет. Темнота, свет. Результат – хроническая усталость, грусть, печаль, потеря смысла жизни. Ну, ментальное страдание. Наша система очень простая. Мы не боремся ни с чем и ни с кем. Мы просто развиваем энергию в людях. Мы развиваем их эмоциональную энергетику, мы развиваем их интеллект, осознанность, силушку великую. И это делается постоянно. Чувствуете разницу? А еще очень важное отличие то, что было до нас, вот эти грязные руки, да, антисанитария, ментальная, и сейчас. Дело в том, что идея суперджан – это путь, как говорят вот самураи на востоке, да, путь развития личности длиной жизни. Мы стоим на пути развития. А идея, та прошлая, тех методик, которые не работают, это вот такая, вот видите, вверх, черная стрелочка, вниз красная, вверх-вниз, вверх-вниз. То есть я хорошо помню, приходишь на семинар-тренинг, там хорошие люди вокруг, заряжаешься энергией от спикеров, ну было такое, да, или книгу прочитали, обалденную. О, супер, сейчас гору сверну. А потом что? После посещения психолога, коуча, тренинга, там фильма просмотра хорошего, а потом идет спад а потом снова вверх, а потом снова спад. И так всю жизнь, и так всю жизнь вот это кривая страдания. Результат после каждого тренинга, после каждого посещения психолога идет опять выгорание. Опять мы попадаем в окружение, в среду, в экономическую, моральную, эмоциональную, в болото. В болото метафизическое. А наша идея суперджампы, почему такие результаты, это идея непрерывного, ежедневного развития личности, энергетически, ментально, интеллектуально. И, конечно же, когда вы начинаете посещать интеллект-клуб, интеллект-тренировки, вы обалдеете, ребят. Столько у вас энергии, столько силы, это передать невозможно словами. Еще пять преимуществ профессии интеллект-тренера, конечно. Первое, что смотрите, ребят, чтобы быть классным психологом, чтобы быть классным коучем, тренером, мотиватором, нужна харизма. Это природный дар. Это встречается редко. А вот чтобы интеллект-тренером быть, не нужна харизма. Знаете почему? Потому что за нас, за интеллект-тренеров, работает методик, упражнения. Дальше. Мы работаем в онлайн. По всему миру нет границ. Дальше, ребята, да? Это быстрые доходы. То есть мы построили так партнерскую программу, чтобы интеллект-тренеры стали богатыми. Хватит педагогам, просветителям быть нищим. Вы знаете, у меня рефреном последние два дня крутится очень важная мысль в голове. Пока педагоги, учителя, просветители будут получать копейки, будут продолжаться кровавые войны и уничтожение экосистемы Земли. Следующее, смотрите, ребят. Сегодня, если человек не лентяй, не пьяница, не наркоман, за 10 дней он станет интеллект-тренером. Почему? Потому что за него работают упражнения. Понимаете, 9 дней 10 обучения. Это работает. Я понимаю, что это не верится сейчас. Я понимаю, что это кажется как так Мы же 4 года на психолога учимся. Ребята, проверьте на себе. Конечно, и самое главное, это быстрый результат, который вы получаете уже в первые несколько дней. Вот в чем сила суперджампа. Итак, коллеги, смотрите. Обычный человек думает. Ну как я? Да, обычный человек, водитель, врач, учитель, там, военный, банкир, предприниматель, сетевик. Как я могу изменить мир? Ну что от меня зависит? Войны идут, уничтожение системы Земли. А вот вам формула, от вас зависит очень многое. Когда вы начинаете развивать свой интеллект, гений, харизму, энергию, что происходит? Вы становитесь другой личностью. Вы становитесь сильным и, поэтому этому, ну, конкурентным способом. И так впервые в истории создано, объединили интеллект-тренеры, развитие интеллекта гений, большие доходы. А это единственное спасение для человечества, чтобы педагоги, учителя, просветители стали зарабатывать большие деньги, потому что они главные, от них зависит будущее. И, конечно же, результат помощи людям. Вот она формула спасения нашего человечества самоуничтожения. А дальше делаем выбор, ребята. Все очень просто. Вот на слайде мы видим человечество. Сегодня наша экосистема убита наполовину. Может, чуть больше. А дальше у нас есть два пути. Если мы оставляем интеллектуальный уровень развития взрослых людей на том же уровне, если мы не создаем с вами 100 миллионов интеллект-клубов, интеллект-тренеров Суперджан, 5-6 лет и всем будет конец. Абсолютно всем. Понимаете, до экологической катастрофы люди могли еще воевать тысячи лет, убивать друг друга, насиловать, взрывать. Все, кирдык всем будет. Почему экологическая катастрофа, несмотря на ту боль, которую причиняют сейчас войны, ни одна война идет, войны идут на земле. Да, это конец всей цивилизации. Но мы с вами, интеллект тренер это не допустим. Почему? Потому что мы лучше разовьем с вами, создадим быстрее 100 миллионов новых рабочих мест, да, создадим 100 миллионов интеллект-клубов онлайн-суперджамп и подарим, наконец-таки подарим человечеству, нашим деткам, внукам, новую эру, эру мира, процветания, развития, гармонии, созидания. И, конечно же, сегодня мне выпала честь сделать доклад с нашим подробным, практическим планом спасения человечества от самоуничтожения. И, конечно же, если это видео, а может быть, кто-то сейчас смотрит в прямом эфире, попадет к умному человеку, и если у вас есть желание подарить миру будущее детям своим, внукам, людям, присоединяйтесь, мы вместе будем делать самое доброе, самое важное, самое честное, самое нужное дело на Земле. Вы будете богатым, вас будут любить и уважать. И вместе мы спасем человечество от самоуничтожения. Короче, присоединяйтесь, думающие люди. Все в наших руках. Вместе мы силы.